Еще одно упражнение, которое я хочу показать, это когда забиваются слезные каналы вот здесь, во внутренних углах глаза. Вот видите, я как руки поставил. Я вот куда поставил. Сюда, во внутренний уголы глаз. И вы будете, если у кого-то слезный канал забит, вот, вы будете прямо чувствовать там, как будто у вас там просиные зернышки или какая-то болезненность. Я давлю вот сюда, вот, во внутренний угол. Не глаза, а получается я давлю в переносицу, там глубже, к основанию этой переносицы. А еще у вас есть мышцы боковые, латеральные, вот эти боковые мышцы, внутренние, которые сводят глазки к носу. Есть мышцы поднимающие глаз, опускающие глаз. То есть у вас есть вот этот крест, вверх-вниз, вправо-влево, но у вас же есть еще вот эти диагонали. И теперь вы должны научиться так складывать свои пальчики, чтобы вы могли эти глазные яблоки вот так внутрь протягивать. Вот так каждый глазик протягивать во внешнюю сторону, смещать его. Вот так их эти, вот смотрите, я завожу под глазницу на глазное яблоко и могу его вот так протянуть вниз. Могу положить пальцы и вот так посмещать глаза. Вот у вас движение. Вот снизу вверх, сверху вниз, от центра в бок. Опять, это не сильное движение. Вам ощущение болезненности, дискомфорта продиктует, что вы делаете, что, с каким усилием это делать. Понятно, что, ну вот представьте, я вот себе представляю аудиторию, кого там только нет. Есть те, у кого глазки оперированы, есть те, у кого глаукома, есть те, у кого есть какое-то косоглазие. Но если вы поставите руки и будете иметь желание, вам это будет огромным подспорьем, эти упражнения, для того, чтобы вы поддерживали, ну вот, свое зрение в приличном состоянии. Я травмированный. У меня операции были на глазах, связанные с травмами. У меня есть и астигматизм, и куча всего остального. И если бы не подобные техники, я бы просто измучился в этой жизни от того, что насколько мне вот все эти проблемы доставляют дискомфорт. Если еще очень важный момент. Вы не должны читать книжки, смотреть картинки до истощения, до рези в глазах, когда у вас уже начинает, и резать, и вы начинаете моргать, и все остальное, значит, вы должны сделать трех минутный перерыв, где-то найти кушетку, лечь, и, и вот тогда, и вот если вы прокачаете глазки этим шариком, мячиком, как угодно называете, вы сразу поймете, что через пять минут ваш глаз ожил. Но вы сразу ощутите вот эту эффективность. Потому что одно дело я делаю сам себе рукой. И, ну, мое внимание в то, как я это делаю. Если бы я, переключаясь от компьютера или книги, начал делать какие-то дальше зрительные упражнения, побериться, крутить, восьмерки писать и так далее. Ну, то есть, на то утомление насладится еще это утомление. Тут переход. Вы просто прокачиваете лимфодренаж, кровоток. Вы механически стимулируете. Не изнутри а извне воздействуете. И эта стимуляция вам позволит, в общем-то, но ну, совершенно по-другому оздоравливать свои глаза. Ну и вот все, что я хотел примерно сказать.